Сегодня вторник. По старому стилю 15 марта, по новому стилю 28 марта. Седмица Пятая Великого Поста. Постный день. Глаз восьмой. Сегодня праздник. Мученика Агапия и с ним семи мучеников Пуппия, Тимолая, Тимофея, Рамила, Александра, Александра другого, Дионисия и Дионисия другого, священномученика Александра и Ирея в Сиде, мученика Никандра Египтянина, священномученика Алексия Виноградова пресвитера, священномученика Михаила Богословского пресвитера. Жития мучеников Агапия, Пуплия, Тималая, Тимофея, Рамила, двух Александров и двух Дионисиев Святые мученики Агапий, Пупий, Тималай, Рамил, Александр, Александр, Дионисий и Дионисий пострадали при императоре Диоклетиане в городе Кисарии Палестинской. Во время одного из языческих праздников христиан, отказавшихся принести жертву идолам, начали публично истязать и казнить. В это время мученик Тимофей, память 19 августа, был осужден на сожжение, а мученики Агапий и Фекла, память 19 августа, были отданы на растерзание зверям. Находившиеся в толпе юноши-христиане Пуплий, Тималай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Рамил решили публично исповедать веру и пострадать за Христа. В знак добровольного подвига они связали себе руки и явились к правителю Урвану. Видя их молодость, правитель пробовал уговорить их отказаться от своего решения, но тщетно. Тогда он вверг их в темницу, где уже находились двое христиан – Агапий, перенесший муки за веру во Христа, и его слуга Дионисий. Все эти святые были преданы страшным мукам и обезглавлены. Житие священно-мученика Александра Сицкого, Памфилийского Священно-мученик Александр Иерей в Сиде пострадал за Христа во время гонения при императоре Аврилиане. Святой был допрошен правителем Антонином и отдан на жестокие истязания. Но чудесно хранимый Господом Святой с удивительным терпением перенес все муки и, наконец, был обезглавлен. Едва мучитель Антонин хотел сойти с судейского места, как начал бесноваться и погиб в неистовых конвульсиях. Житие мученика Никандра египтянина Святой мученик Никандр пострадал в Египте при императоре Диоклетиане. Он был врачом и во время гонений посещал заключенных в темницах христиан, оказывал им помощь, приносил пищу, а умерших погребал. Однажды он пришел к месту, где были брошены на съедение зверям тела убитых мучеников. Опасаясь хоронить их днем, он дождался ночи и под покровом темноты погреб тела. Святого Никандра заметили и подвергли страшным истязаниям. С него заживо содрали кожу, а затем обезглавили. Житие священно-мученика Алексия Виноградова, пресвитера. Священно-мученик Алексий родился 28 декабря 1871 года в городе Москве в семье чиновника святейшего синода Петра Виноградова, впоследствии ставшего священником. По окончании в 1897 году духовной семинарии Алексей Петрович три года работал учителем, а затем в 1900 году был рукоположен во священника. В 1928 году отец Алексей был назначен благочинным и в 1932 году возведен в сан протоиерея. В 1937 году он служил в храме в селе Новотроицком Высоковского района Тверской епархии. 27 ноября 1937 года отец Алексий был арестован и на следующий день допрошен. «Расскажите следствию о вашей контрреволюционной деятельности среди населения», – потребовал следователь. «Никакой контрреволюционной деятельности среди населения я не проводил», ответил священник. «Следствие имеет точные данные о вашей контрреволюционной деятельности и требует от вас правдивых показаний», повторил следователь. Как я уже сказал выше, никакой контрреволюционной деятельности я не проводил. На этом допросы были закончены. Исследователь допросил трех лжесвидетелей священника и двух крестьян, которые дали необходимые следствию показания. И 5 декабря 1937 года отец Алексий был приговорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. До отправки в лагерь он находился в тюрьме в городе Ржеве. 9 февраля 1938 года один из заключенных Ржевской тюрьмы, осужденный за убийство, направил заявление уполномоченному НКВД, в котором писал, что 22 декабря 1937 года он был переведен в камеру номер 9, где находилось 57 человек осужденных по 58 статье, и среди них священник Алексей Виноградов, который, несмотря на на то, что осужден по 58-й статье, до настоящего времени настроен против советской власти, агитирует за то, что придет время, работники НКВД во главе с наркомом Ежовым будут отвечать за нас. Сталинская конституция является только как написанный документ, а пользы в жизни от нее нет никому. В тот же день было начато новое следствие, и на следующий день следователь допросил священника. «Расскажите о проводимой вами контрреволюционной пропаганде среди заключенных тюрьмы города Ржева», – потребовал следователь. «Никакой контрреволюционной пропаганды я среди заключенных не провожу и виновным себя в этом не признаю», – ответил отец Алексей. «Были допрошены лжесвидетели», Автор заявления и юноша, воспитанник детского дома, оказавшийся по выходе из детского дома в тюрьме, и в своих показаниях следователю они оклеветали священника. 10 февраля 1938 года следствие было закончено. 25 марта тройка НКВД приговорила отца Алексия к расстрелу. Протеерей Алексей Виноградов был расстрелян 28 марта 1938 года и погребен в общей безвестной могиле. Житие священно-мученика Михаила Богословского, Пресвитера. Священномученик Михаил родился 5 сентября 1883 года в селе Сошки Липецкого уезда Тамбовской губернии в семье псаломщика Константина Богословского. В 1905 году Михаил Константинович окончил Тамбовскую духовную семинарию а в 1909 Санкт-Петербургскую духовную академию и был направлен преподавателем нравственного и догматического богословия в Таврическую духовную семинарию в Симферополь. В 1921 году с приходом в Крым большевиков семинария была закрыта. Священник Николай Мезенцев, с которым Михаил Константинович, живя в Симферополе, подружился, устроил его преподавателям логики и педагогики в женскую гимназию Станишевской. Здесь он познакомился со своей будущей супругой. Однако светская карьера не прельщала его и в 1921 году, исполняя горячее желание Михаила Константиновича, архиепископ Таврический Никодим Кротков рукоположил его во священника к Вознесенскому собору в городе Бердянске. В 20-х годах власти часто инициировали религиозные диспуты, давая возможность выступить на них и православным. Отец Михаил был активным участником таких диспутов и, будучи человеком весьма образованным, всегда побеждал своих безбожных противников. Это было отмечено властями, и в 1924 году священник был арестован. Однако следователям не удалось доказать его вину. И после непродолжительного пребывания в тюрьме он был освобожден. Вскоре отец Михаил был возведен в сан протоиерея. В середине 30-х годов все храмы в Бердянске были или закрыты, или захвачены обновленцами, за исключением Покровского, где настоятелем был протеирей Виктор Киранов, и отец Михаил стал его верным и активным помощником. Когда в 1936 году стало известно, что власти приняли твердое намерение закрыть и этот храм, отец Михаил помог настоятелю организовать собрание прихожан, которые 8 января 1937 года единодушно постановили храма не отдавать. Однако, несмотря на это, храм вскоре был закрыт, а священники Михаил Богословский, Виктор Тиранов и Александр Ильенков арестованы и заключены в тюрьму в Бердянске. В тюрьме следователи жестко пытали отца Михаила. Священник во время допросов сосредоточенно молился, время от времени осеняя себя крестным знаменем. Следователь, видя крестное знамение, пришел в ярость и, размахивая ноганом перед лицом отца Михаила, потребовал, чтобы он прекратил креститься. Но священник на это спокойно возразил. «У вас свое оружие, а у меня свое». На все вопросы следователя отца Михаил отвечал, что виновным себя не признает и никогда и никакой антисоветской работы не вел. 29 октября 1939 года тройка НКВД приговорила протоиерея Михаила к пяти годам заключения, и он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь в Новосибирскую область. В заключении отцу Михаилу пришлось нелегко. Еще находясь в тюрьме, он тяжело заболел, так что всякий прием пищи вызывал у него труднопереносимую боль, а в лагере эта болезнь усилилась. Кроме того, некий преступник выбрал священника в качестве своей жертвы. Улучив удобный момент, он стал вырывать у него по волоску брови, ресницы и волосы. Надзиратель, увидев обезображенное лицо священника, ужаснулся и потребовал назвать имя мучителя, но священник отказался. Кротость и смиренная великодушие священника поразили мучителя. Он пришел к отцу Михаилу и, упав на колени, попросил прощения. Протеерей Михаил Богословский скончался 28 марта 1940 года, в заключении и был погребен в безвестной могиле. Свидетель его кончины, его соузник протеерей Виктор Тиранов, писал после кончины пастыря своим родным «Я жив и здоров по великой милости Божьей и заступничеством угодников его. В том числе считаю и нашего преподобного отца Михаила». Жизнь последнего была такова, что если вера наша не суетна, а она без сомнения истинна, то он по аналогии со всеми святыми без сомнения предстоит у престола Всевышнего во всей славе своего святого жития.